Хорошо. Сейчас я вам покажу, почему я пью эту воду И я сделал эксперимент Что я сделал? Я взял картошку, в магазине купил Начистил ее на терку натер, на терку, И в две тарелки Насыпал Поставил часы, чтобы видно было, сколько времени И картошка, как вы знаете, она окисляется Я залил водой ее Чтобы видно было, как, как она окисляется С какой скоростью Купил вот такую воду И залил в одной тарелке картошку и вторую кар... тарелку Добавил вот эту, которую я пью, с коралом. И начал фотографировать через какое-то время Как она будет окисляться и Сейчас я вам покажу эти фотографии Потому что люди иногда думают, ты пьешь воду, зачем ты ее пьешь такое Почему? Потому что когда я говорю на гимнастике После гимнастики, после запуска лимфы лимфа собираются в живот, и надо пить воду, обязательно теплую Чтобы она выводила эту лимфу И люди пьют какую воду, какую воду берете? Вы берете где-то? магазине. Магазин. И не сильно представляем себе разницу между той водой и, допустим, той, которую я делаю. А это дает очень хорошее представление, что происходит с организмом. Потому что организм окисляется точно так же, как картошка. Сейчас покажу вам фотографию. Если вас интересуют ответы на все эти вопросы, вы их сможете получить сами, если проделать этот опыт не с картошкой, а с самим собой. Достаточно попить месяц щелочной воды, чтобы начало восстанавливаться давление крови, если есть с этим проблемы. Сахар в крови начнет нормализоваться. Все это легко можно проверить при помощи приборов, которыми пользуются гипертоники и диабетики, они у них есть дома. Аллергия, как правило, проходит, начинает проходить. Добавится энергии, и жизнь станет приятнее и более интересной. Ведь когда у нас больше энергии, мы успеваем больше сделать, больше успеваем увидеть, осознать. Так что пробуйте и увидите. Идущий добрящий.